Сегодня мы с вами, конечно, сконцентрируемся на теме, которая связана с тематикой конференции. Как ролевую игру перевести в онлайн, при этом не потеряв ее интерактивности, работая не в большой группе всех, всего вашего класса или группы студентов, 12-14 человек, а в мини-группах, в рамках этой группы. Насколько важна визуализация? И как это можно сделать с минимальными техническими решениями? Я покажу, что можно сделать в Zoom. Итак, кто-то уже из вас знает, что в Zoom существует функция «сессионные залы» или по-английски breakout rooms», когда мы разбиваем большую группу на малые. По вашему желанию, на сколько групп и какое количество человек будет в каждой подгруппе. Они будут общаться одновременно в разных залах. Друг друга каждая пара или тройка или четверка видеть, слышать не будет. Они не будут друг другу мешать. При этом вы сможете по очереди заглядывать в каждую комнату, переключаясь из общего зала в отдельные залы, и слушать, как если бы вы, у вас студенты были рассажены да, по разным, так скажем, партам в аудитории, и вы бы просто подходили, слушали ту одну пару, не слыша при этом да, других, потом другую, делая свои пометки. То есть это аналог. Да, вас слышать, как только вы подключаетесь в конкретную в конкретную breakout room, в конкретный сессионный зал, вас они и видят, и слышат. Если вы хотите с ними именно пообщаться, если ваша, ваша педагогическая задумка в этом заключается, то входите, я рекомендую входить с видео, да, и со звуком. Если же вам нужно просто быть наблюдателем, я обычно отключаю свое видео, заходя да, вот в эти комнаты в отдельные, Звук можно оставить, но ну, просто ничего не говорить, но, по крайней мере, чтобы я их хотя бы не сбивала своим внешним видом, чтобы они не отвлекались, особенно если уровень невысокий, языковой. Или, например, студент неуверенно знает этот предмет, он может смущаться, сбиваться, что вот тут кто-то подключился, ну, в данном случае преподаватель. Да, но, в принципе, вас слышит, если вы хотите с ними пообщаться. Здесь очень важно с технической точки зрения. Это второй пункт. Заранее в настройках аккаунта не войдя в сессию, да, в митинг или в конференцию, как это называется, а заранее в настройках аккаунта слева пролистать до, ну, обычно это где-то внизу, и поставить галочку «Активировать breakout rooms» или «Активировать сессионные залы». Если вы галочку не поставите заранее в общих настройках аккаунта, то вы не сможете подключить разбивку на подгруппы в течение своей э, онлайн-сессии. И сейчас несколько скриншотов, которые покажут, где найти все эти функции, если вы не очень знакомы с функционалом Zoom. Первое, что мы делаем, это на всплывающей панели управления, которая находится внизу, справа находим вот такое вот окошко, да, разделенное, немножко похоже на символ Windows. Сессионные залы, ну, или breakout rooms, смотря какую, на каком языке у вас версия. И после этого появляется вот такое всплывающее окно, как вверху. Здесь скриншот был сделан, когда на самом деле это было не занятие, это никого не было, кроме меня в аудитории, и поэтому здесь нет имен, но на самом деле, смотрите, вверху появляется сессионный зал 1, 2, 3. Вы можете дать название этим сессионным залам, если вам это захочется. Тут появятся имена участников. Если вы выбрали, посмотрите, в окошке в серединке, автоматически, то система сама их как-то разобьет на подгруппе, на подгруппе, и вам останется лишь подтвердить. Если вас не устраивает эта разбивка, вы либо делаете это вручную, либо назначаете автоматическую разбивку, и потом имена, есть возможность просто перетащить. То есть вы Каждое имя перетаскиваете в другую группу. Сами составляете пары, тройки или четверки. Вы решаете, посмотрите, сколько участников у вас есть. Эта цифра автоматически появляется в зависимости от того, сколько людей присутствует сейчас в онлайн-классе. И на сколько залов, на сколько групп вы хотите их разбить. Это решаете вы. Затем вы, когда вас уже устраивает разбивка по группам, вы нажимаете номер два «Открыть все залы». И каждый из ваших студентов на экране увидит всплывающее приглашение. Вас приглашают в сессионный зал. Пожалуйста, перейдите. И кнопочка. То есть это делается обычно интуитивно. Тут даже никакие глобальные инструкции и техническая подкованность не нужна. Они нажимают «Перейти» и попадают в отдельную комнату. Их партнер нажимает на то же, и, соответственно, все. Они все расходятся по залам. В общей комнате не остается никого, кроме вас. Затем вы нажимаете точно так же на сессионные залы и решаете, в какой вы хотите зайти, кого вы хотите послушать в первую очередь. И по очереди зашли к одним, послушали, вышли. Здесь кнопка тоже будет справа внизу. Попали в общий зал, никого нет. Нажали на сессионные залы, выбрали, окей, пошли во вторую группу, зашли, послушали, записали да, свои комментарии, которые потом им озвучите в качестве да, фидбэка, вышли. И так по очереди вы слушаете всех. То есть в этом, конечно, есть небольшой минус, то, что сразу вы всех не слышите. И если у вас групп много, да, представляете, если у вас шесть подгрупп, и вам нужно по очереди подключаться каждый, сам переход туда-сюда тоже несколько секунд занимает, хотя в Zoom происходит это довольно-таки быстро, обычно без зависаний, как в некоторых других системах. Тем не менее, на это уходит какое-то время, и если уровень, языковой уровень студентов не очень высокий, они могут навалять ошибок. Если они не поняли задание, они тоже могут навалять ошибок. Чтобы не было вот такого рода проблем, я покажу чуть позже буквально, что можно заранее сделать, как предупредить непонимание. И вот, собственно, переходим к следующему большому пункту организационным моментам не чисто технически. При переходе в онлайн очень важную роль приобретает визуализация, потому что даже чтобы дать студентам это домашнее задание, домашнее задание, ну, можно, конечно, в том же формате, что и до этого, вот как мы слева видим. Тем не менее, если мы хотим сделать это в аудитории, в нашей виртуальной аудитории, нужно использовать что-то очень наглядное и визуальное для всех. Через демонстрацию экрана, скорее, или другими способами. Сегодня очень много моих коллег говорили о доске МИРО, ее тоже было бы отлично использовать, но поскольку я знала программу нынешней конференции, я решила предложить вам другой uh, инструмент, а это, это Google-презентации, которые, в отличие от Miro, бесплатны абсолютно в неограниченном количестве, а не в количестве трех или пяти досок. Uh, я да. пока отвечу на вопрос Ирины. Uh -huh, хорошо, что слышно. Как составлять такие схемы, как внизу? <laughs> как составлять? Uh, ну... Я училась и по, так скажем, у других людей, но больше интуитивно, зная, какие мне нужно в ролевой игре выделить аспекты. Там должны быть, ну здесь она маленькая, конечно, там должна быть временная ось времени, там должны быть события, которые происходят в определенной дате да, моего ролевого сериала, там должны быть герои, подсобытия, варианты разветвления событий, точки принятия решений. Если вам интересна эта тема, я вас приглашу в конце моего выступления на скоро уже грядущий мой онлайн-тренинг, практикум по разработке многосерийных ролевых игр для курса, ну, в первую очередь, иностранного языка. Но если вы сегодня почувствуете, что это применимо и к другой дисциплине, которую вы преподаете, то я буду ждать всех коллег. В конце будут все ссылки и большие красивые скидки для участников сегодняшней конференции. Функционал Google-презентации очень похож на функционал доски Миро. В чем-то, может быть, уже, но что мне нравится, то, что слайды четко структурированы. Вот сейчас я вам покажу. Первое, что я скажу, что если слева, да, как в обычных при офлайн занятиях достаточно ну, просто, видите, так скажем, текстом с определенными выделениями цветом или еще каким-то образом дать задание, то сейчас мне пришлось создавать несколько слайдов, несколько презентаций. Что это за несколько презентаций? Одна Google-презентация должна быть общей, в которой... Содержатся как бы все задания по вашей ролевой игре. У меня на самом деле тут слайдов очень много, они не все вошли сюда, потому что сейчас пока только часть, это часть первого эпизода видна, потом будет второй, вторая серия, которая уже там в письменном виде у нас проходила, потом снова устная часть, был мозговой штурм там в определенных ситуациях. Здесь тема этой, этого ролевого сериала, role-playing series, это... Бизнес-провал, огромный бизнес-провал в компании Marks Спенсер. Все знаете наверняка название этого магазина. А основа была на самом деле, 7-минутное видео из цикла BBC, где они рассказывали о неправильных бизнес-решениях и что за этим последовало. И, и на самом деле, из этого 7-минутного видео я сделала для студентов ролевой сериал, который продолжался, я думаю, наверное, 5 или 6 занятий в общей сложности вот состоящий из нескольких частей, где мы прорабатывали огромное количество навыков общения в деловой среде, в письменной и устной коммуникации. А, Но ну, вернемся а, к технической стороне, да? То есть у нас есть общая презентация, где вы раскладываете и подготовительные слайды, а, то есть подготовительные задания. А, я подожду ответа, видно ли, слышно ли меня. Давайте, видно ли меня. Да, все хорошо в основном, да. То есть местами пропадает. Хорошо, я продолжаю. То есть на каждый, каждый слайд у меня есть одно задание. На одном из слайдов будут предварительное задание, где мы обсуждаем, что обусловливает успешность принятия решений в бизнесе и что может наоборот плохо на, них, на это повлиять, то есть недостаток информации или какие факторы. Дальше вот вы слева видите небольшие два слайда где встроены видео, в Google слайдах это можно делать, встроили видео, и мы можем смотреть его на занятия вместе, либо я могу назначать его студентам как домашнее задание, видео и задание, то есть то те самые 8 минут, распределенные на два слайда, ну, просто в двух частях. И только затем мы уже начинаем переходить к, собственно, ролевой игре. На одном из слайдов вот этого общего, общей презентации, у них есть формулировка ситуации, в которой будет проходить первая серия этой ролевой игры, указывается, какой сейчас год, какая компания, в какой ситуации эта компания находится, какие есть мысли у директора, у генерального директора, да, у президента компании, и по какому поводу они собирают сейчас совещание совета директоров. Дальше даются инструкции. То есть это, это информация для всех. Студенты должны представить, что они являются главными там, директорами, топовыми фигурами в этой компании И далее они должны разделиться на мини-группы. Предположим, что мы делаем это на занятии. Меня не слышно? Все в порядке. Хорошо. Итак, теперь предположим, что мы хотим проиграть эту ролевую игру на занятии. Заранее я готовлю отдельные презентации, в каждой из которых будет только один слайд. Это те самые ролевые карточки, которые я буду раздавать, виртуально раздавать каждому отдельному студенту. Вот, предположим, ролевая карточка для первого персонажа. Условно, первый. Сначала я копирую, я пишу, во-первых, что это серия 1, они должны понимать, где конкретно мы сейчас находимся в этой длительной ролевой игре, в этой истории. Я копирую ситуацию, которую они уже знают, потому что мы ее разобрали вместе. И затем голубым цветом, видите, идет поле с карточкой, с информацией для данного конкретного игрока. Конкретное имя, должность и key ideas, то есть те мысли, которые этот человек должен выразить, то, что он думает по этому поводу. Имена, надо сказать, у меня несколько карточек, у меня было 5 персонажей в этой игре которых я распределяла на 12 студентов. То есть некоторые студенты проигрывали одних и тех же персонажей. Ну что ж, я к вам возвращаюсь. Надеюсь, меня слышно сейчас. Откликнитесь, пожалуйста, в, в чате. Угу, хорошо. Итак, это карточка для одного студента. Затем я должна... И также я создаю карточки на разных персонажей, которые будут раздавать индивидуально. Как раздать индивидуально? Поскольку мы работаем на Google диске, в Google, Google, в данном случае слайдах, меня интересует кнопка вверху «Настройки доступа». Нажимая на нее, я задаю «Просматривать». Могут те, у кого есть ссылка. Копирую ссылку. И затем эту ссылку я отдаю конкретному студенту. Чтобы вот эти все процедуры, зайти в один слайд, скопировать ссылку, отправить лично одному студенту, потому что в Zoom, в чате, как в любом чате, да, есть эта функция отправить всем или отправить конкретному студенту. То есть, чтобы отправить, чтобы не тратить столько много времени, я заранее до занятия беру обычный файл, Wordovский, и пишу там. Видно, слышно? Сейчас. Ну что ж, я, мне приходится каждый раз выходить из комнаты, заходить, тогда только возобновляется трансляция. Как сейчас, скажите? Я есть на ваших экранах? Ну что ж. Итак, скажите, пожалуйста, понятно ли вам, как раздавать ролевые карточки индивидуально каждому студенту? Хорошо. Так. да, здесь, конечно, нужно немножечко над этим подумать, потренироваться, чтобы не запутаться, да, чтобы... Но, тем не менее, если, например, вы знаете, что у вас группа будет разбита на две подгруппы по четыре человека, то есть вы, соответственно, да, раздаете там, по именам, да, то есть вы просто должны знать, когда вы разбиваете студентов на подгруппы, вы должны либо заранее им раздать карточки и потом вспомнить, кто с кем в группе, да, записывая и проверяя, чтобы они не сгруппировались по-другому. Либо вы сначала их разбиваете по подгруппам, а потом отправляете им быстро личные сообщения. И то же самое, да, мы проделываем со следующей, вот, character 2, второй персонаж. Делаем то же самое, личная ссылка лично отправляется в Zoom. Ну, в целом, вот это, пожалуй, основная информация на сегодня. Давайте подведем итоги, вот прямо по алгоритму. Мы используем буквально две технические вещи, ну, не говоря, там, естественно, о Word-файлах, которые мы и так используем в своем раб в работе. Google-презентации и Zoom для общения на занятии. Первое. Создаем презентацию с общим описанием вашей ролевой игры, ситуации, возможно, дополнительными заданиями. Отдельные презентации, где будут индивидуальные карточки для каждого персонажа. Дальше готовим комнату в Zoom. Заранее отмечаем сессионные залы, во время урока демонстрируем на общем экране, пока все в одной общей комнате, общую ситуацию, объясняем задание, но онлайн вот эти объяснения, они все равно немножко по-другому воспринимаются, не настолько, возможно, четко все воспринимается как офлайн, ну, по крайней мере, по общему мнению моих коллег это так. Поэтому задание самую ситуацию копируем и на каждую индивидуальную карточку, помимо новой информации. И затем, разбивая на группы, отправляем каждому участнику отдельную индивидуальную ролевую карточку и переходим, когда они начинают уже общаться, проигрывать это в парах, мини-группах, заходим в каждую группу Zoom и слушаем, что они говорят, записываем, ну и после уже делаем анализ этого. Итак, это вот основная моя содержательная информация. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я буду рада на них ответить. Итак, подарок, который я обещала в самом начале, это чек-лист этапов разработки ролевой игры, особенно многосерийной ролевой игры для курса иностранного языка. Ролевых игр в принципе много, их найти несложно, но если вы хотите историю из нескольких эпизодов сделать, то я думаю, очень важно четко понимать структуру вашей работы. По любым вопросам, пожалуйста, пишите, буду рада пообщаться. Я просмотрю ваши вопросы. Благодарю за ваши Отзывы, да, структуру я, я стараюсь, да, структурировать так, чтобы это было понятно, но ну, и коллегам, и студентам, соответственно. Можно ли совместно писать в Google презентации, как на онлайн-доске? Да, и в Google документе, и в Google презентации нужно правильно настроить режим доступа. Когда я вам рекомендовала давать карточки... Сейчас я верну. Чтобы поделиться, я рекомендовала, могут просматривать те, у кого есть ссылка. Тогда они хотя бы не сдвинут и не сотрут то, что вы вписали. Но если вы выберете, выберете «редактировать» могут все, у кого есть ссылка, то вы работаете вместе, да, может быть, коллаборация. Можно ли с другим языком? Да, я уже Ольге ответила на курс по созданию ролевых игр как истории. Можно с любым языком. Благодарю, Анастасия, за приятные слова.